Нам он туда нужно. 2016 год, 24 сентября, суббота. Свой первый прыжок с веревкой с высоты 20 этажного дома я посвящаю невероятно интересному поэту со своей особенно творческой судьбой. Сергею Александровичу Есенину. Гори, звезда моя, не падай, роняй холодные лучи, Ведь за кладбищенской оградой Живое сердце не стучит. Ты светишь августами рожью и наполняешь тишь полей такой рыдалистую дрожью Не отлетевших журавлей, И голову вздымая выше, не то за рощей.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 Лежать придется так же мне, погаснет ласковое пламя, и сердце превратится в прах. Друзья поставят серый камень с веселой надписью в стихах, Но погребальные грусти в немля я для себя сложил бы так: Любил он родину и землю, Как любит пьяница кабак. Для веселья планета наша мало оборудована. Надо вырвать радость у предыдущих дней. В этой жизни помереть нетрудно. Сделать жизнь значительно трудней. Господи, как это круто! Ну вот, в общем, мы, в принципе... Yeah. <small>